Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередная железная собака шириной гусеницы 600, длиной базы 1,5, с подвеской, подпружиненные цельно-резиновые колеса. Данная подвеска предназначена для болочистой или твердой поверхности. Двигатель здесь установлен Zonction 15 сил с электрозапуском. Дополнительно наш одноклубник Юрий взял модуль толкач с широкими санями Селигер по нижней части которая составляют 650, и дополнительно взял подвеску полунезависимую катковую, вместо цельнорезиновых на, летний, на зимний период. А здесь у нас ПНД ящик, в котором мы убрали документы. Буксировщик отправляется в Ленинградскую область нашей машиной, а мы будем ждать фото и видео отчет от нашего одноклубника. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!